Но если человек не хочет ничего делать доброго, он говорит, сначала стулья, потом деньги. Ну, то есть он такое решение принял. Вот когда ты мне будешь улыбаться, тогда я тебе тоже буду улыбаться. Вот когда ты, тогда я. Это такое решение. Ничего не получится. Если в обычных ситуациях, в этих случаях, когда я на принцип иду, мне дают фигу с маслом, то в семейной жизни тебе дают фигу без масла, фигу помажную горчицей, еще хуже. Никаких принципов. И не то, что он такой, что это он мне не хочет служить, что ли, заботиться обо мне. Нет, это не то, что так. Близкие люди сами не понимают, что творят. Никто. Вот мы делаем, мучаем близких людей, мы вообще ничего не знаем об этом. Мы не знаем, что мы их мучаем вообще. Узнать очень сложно. Мы догадываемся, конечно, но не так, как у меня. Точно так же. Разницы никакой нет. Все мучают друг друга одинаково. Но ценность поведения для женщины, конечно, она в шоке от такого поведения мужчины. Если она, допустим, что для мужчин не сделала, она думает, ну что не сделала, ничего страшного, перетерпит. Но когда он что-то не сделал, думал, бог ты мой, за кого замуж вышли. Вот. Это так, так встроено наше мышление. Ничего не сделаешь с этим. Поэтому не, не ждите ничего. В близких отношениях действует самая тяжелая судьба, какая только существует. Но если мы научим... Нет, мы не можем не ждать. Нам, нам хочется счастья, извините, Олег я домой пришла. Как бы... Я хочу счастья, я же молодая. Все понятно. Но зная вот эту формулу, если повезло, у близкого человека хорошее настроение, можешь попользоваться. Смотри сразу, смотри, что происходит. Пришла домой, нет у него хорошего настроения. Все, не лезь. Действует плохая судьба. Твое желание наслаждаться им, в это время и действует как яд. Оно разрушит отношения. В это время. да? Конечно, да. Любого мужчина, ему хочется, чтобы женщина была с ним, когда ему плохо. Поэтому он и лезет к ней, ходит за ней кругами. И у вас нет сил, да, на него, он замучивает вас в это время, да? Ну вот, видите, вот об этом я и говорю, что мы не должны, когда нам плохо, надеяться на близких. Это касается не только его, так же и вас. Но мы это будем делать, мы хорошие, Будем делать, потому что мы глупые. У нас нет знания, как правильно. У нас, кроме знания, еще нет силы. С Богом, чтобы контактировать, нужна сила воли. Человек не включен на Бога сразу. А на близкого человека я всегда включен. Я всегда лезу к близкому человеку. У меня всегда включена эта связь. Связь с Богом надо еще включить, надо силу воли еще сделать. Еще надо иметь опыт, веру, чтобы получить от Бога счастье. От природы тоже надо связь включать. Заставить себя идти на улицу очень тяжело. Подружек тоже пригласить или позвонить тоже нужно силы. А муж вот он рядом, пошла и все. И мне плохо, я пошла к нему, все. Если у него хорошее настроение, повезло, супер значит, все будет нормально. Но вы знаете, что в это время он силы не приобретает, он силы вам отдает. Эта ситуация, когда мне плохо, я иду к нему, не означает, что силы у него тоже будут больше. Нет. Он отдаст мне. Если у него есть они, хорошее настроение означает, есть силы. Нет, значит, будет скандал. Почему? Потому что мы пираты. Мы требуем силы не у того, у кого надо требовать правильно, спасибо. Вот. Сил надо требовать у Бога через природу, через людей, через храм. А близкому человеку надо отдавать силы. Теперь он ведет себя неправильно. Требует от вас силы, а не от Бога, да? Такой вопрос. Это другое. Когда близкий человек ведет себя неправильно, надо отдавать. Давать, да, отдавать до последнего, а потом сказать, мы хороший, У меня больше нет сил. Пожалуйста, дай мне отдохнуть. Вот, займись своими делами, я тебе все, что могла, сделала. А сейчас нет сил. И он скажет, нет, будь со мной. Скажет, сейчас будет скандал. Предупредительный свисток, как бы выстрел в воздух сначала. Он не хочет, да, слышать дальше. Тогда ругайтесь, вы предупредили, все сделали, ругайтесь смело, не бойтесь. Такой зикой ты меня за всем замучил, отстань от меня. Нормально, а что делать? Он же должен как-то понять, что вот это не тот путь. Сначала заботиться, силы отдавать, сколько можешь, потом предупредительный выстрел в воздух, потом ругаемся но потом прощения просим, потому что если ты ругаешься по поводу, без повода близким человеком, надо всегда просить прощения, как только чувствуешь, что можешь это сделать, Все. такие правила, женщине попросить прощения тяжелее, дольше, время дольше надо, но все равно, когда пришло время, надо это сделать, пусть даже уже он пять раз попросил прощения, женщина все равно сама, когда пришло время, она отпустила, сердце у нее оттаяло, надо попросить прощения тоже, все равно. Не надо пренебрегать этим, обязательно. Мы почему просим прощения? Потому что мы виноваты. Скажете, я не виноват, он сам виноват. Мы виноваты. Если мы ругались, виноваты всегда. И вот если мы так себя ведем, отчужденности не возникает. Отчужденность возникает, когда... Мы пренебрегаем своими обязанностями. Тебе плохо? Иди у Бога бери силы. Чего ты ко мне пристал? На лекции сказали, у Бога надо брать силы. Иди у Бога бери. Нечего тут ко мне лезть. Конечно, очень трудно, надо быть святым, чтобы всегда силы близким отдавать. Но мы и к этому и идем в жизни. Мы хотим быть такими возвышенными, и Поэтому нам такие песни вот нужны, которые показывают, как надо настраиваться по отношению к близкому человеку. Мои хорошие мужчины подумают, вот такая мне жена нужна, Олег Геннадьевич. <свист> Нет, мои хорошие, это для вас песня, для мужчин. Это мы должны так отдавать женщинам свои силы. Как мужчина женщинам отдает свои силы? Женщина проявляет, свою усталость через эмоции, она начинает капризничать. Есть разные женщины, все по-разному капризничают. Не надо говорить, что так лучше, так хуже. Все женщины разные, поэтому у них разный стиль. Первый стиль. Мне плохо, я плачу, никого не трогаю, но при этом сильно хочу, чтобы меня трогали в это время. Вот, один стиль. В это время надо подходить, трогать, она может среагировать, может сказать, отстанет меня, мне плохо, но ей будет приятно, что подошел. Но если мужчина подходит не, не наслаждаться ее телом в это время, просто подходит, знаете, вот мужчины надо не путать, вот допустим вы подходите и начинаете пытаться из нее извлекать счастье, когда ей плохо. Ну то есть наслаждаться ее красотой, телом, не надо в это время, надо пойти сесть рядом. Женщина питается от мужчины через звук, говорить ей, говорить ей, моя хорошая, все будет замечательно, не волнуйся. Так она питается, она сидит в это время и получает силы. Когда вы ее пытаетесь там обнимать, она говорит, отстанет от меня, потому что в это время вы сами у нее силы забираете, у нее и так их нет. Я правильно говорю женщина? Я обратную связь, я же не женщина, как бы я устанавливаю. У мужчин тоже есть реализованный опыт, у некоторых мужчин уже есть. То есть не надо обнимать, нужно говорить в это время. Говорить добрые слова, успокаивать. Женщина наполняется силой, когда ей плохо. Второй тип женщин. Они, когда им плохо, подстрекают мужа. Тяжелее уже, да? То есть они подходят, начинают и искать в нем недостатки, говорить им, ему такие слова тяжелые, это значит, ей просто плохо, тяжело, нужна забота. И в это время тоже надо просто по-доброму общаться с ней, что-то ей хорошее говорить, она расслабляет сразу, успокаивается. Можно ее передразнить, вот она так себя ведет, по-доброму. Ей тоже смешно будет. Ну, то есть успокоить, просто не обращать, не придавать этому значения. Когда женщине плохо, она из этого делает большое что-то такое. Вау! Она накручивает себе. Надо улыбнуться и просто показать, что ничего, все нормально, ничего такого большого нет. Ее сдувает сразу, как бы она начинает питаться от мужчины силой. Если у тебя есть эти силы. А если нет, значит, ты неправильно живешь. Человек должен всегда иметь силы для близких. И в этом наш долг заключается. Третий тип женщин, они, когда им плохо, они не делают не, не, как бы не куксятся, не капризничают, не злятся. Они просто на мужа не обращают внимания. И начинают обращать внимание на подружек, на кошек, на собачек, везде, где они берут силы. При этом мужчина думает, что она меня не любит в это время. Нет, у нее просто нет силы. И опять же, тот же самый результат. Можно даже, она на тебя не обращать внимания, можно подойти по-доброму начать что-то говорить. В первое время всегда женщина, когда обесточена, она делает вид, что она не слышит. Она слышит в это время. Надо говорить, говорить, говорить, и она потом постепенно раз, и все, расслабляется, успокаивается и наполняется силой. Теперь как мужчине давать силу? Какие бывают варианты у мужчин? Вот один вариант – мужчина замыкается и как бы становится отшибленным. До него не застучишься, он как бы отшибленный. У кого такой вариант? Поднимите руку. Вот. В этом случае нужно с радостью, с любовью делать круги вокруг него в это время, но при этом делать вид, что как будто ты его не видишь. То есть надо что-то делать, вокруг него ходить, улыбаться. и Постепенно он наполняет силой и расслабляется. Вот так вот. Но если ты полезешь к нему в это время, он начнет как бы фыркать. Второй вид мужчин лезут к женщинам, когда как бы у них нет силы, начинают приставать. Вот. Что делать в это время? Нужно как бы не отвергать человека, но потихонечку надо его успокоить и как бы направить в нужное русло. Ну, допустим, муж пришел домой и лезет к вам, он устал. Надо, надо как бы обнять его и в душ. Потихонечку, потихонечку, раз в душ его отвела. Он когда как бы, к вам лезет, он становится безвольным. В это время вы можете его вести куда хотите. Взяла его в душ, отвела, как бы там он помылся, ему легче стало уже, потом посадила, покормила. Покормила, и потом он уже насытился, все, он уже получил силу. все. И, и ни в коем случае не надо его потом вести к телевизору. Вот это вот объект, негативный объект номер один в квартире. Кстати, всегда мебель, все вокруг него стоит, знаете, в центре как бы жизни телевизору людей. Это страшно, потому что этот объект никогда сил не дает, он просто сжирает наше время и все. Время, предназначенное для семьи, для детей, для любви, для отношений, уничтожает этот ящик. Ну, Женщины часто уничтожают телефон. Когда вы с подружками не по-доброму общаетесь, а просто сплетничаете. В это время вы сил не набираетесь. Да, доброе такое, беседа с любовью. А женщина получает сила сплетничает это надо выключать телефон нет помощи от этого всего мужчина сплетничает по телевизору женщина по телефону разницы никакой нет третий тип мужчин когда им тяжело они начинают что-то делать заниматься своими делами как помогать в этом случае? Надо интересоваться их делами. Вот если вы подойдете, допустим, и спросите, как ты там гвозди забиваешь, там, как у тебя, молодец, так классно у тебя получается, в это время он отдыхает. И потом очень благодарен вам за то, что вы подошли, интересовались тем, что он делает. Очень благодарен, ему нравится. Если женщина человек начинает заниматься своим хобби, женщина наоборот пытается ему запретить это делать, она разрушает отношения. Итак, видите, не, не всегда человек может сразу пойти к близкому человеку, чаще всего не может, нужно наоборот понять эту формулу, что помощь близкому человеку в семейной жизни всегда идет через сердце. Нужно понять это правило. Особенно, когда есть отчужденность. Вот отчужденность возникла, не лезьте к близкому человеку вообще. Увидели, что он вас вообще не воспринимает. Нет контакта. Все, значит, это вторая стадия. Есть еще третья стадия, разочарование называется. А четвертая это уже до свидания. Понимаете? На второй стадии человек должен садиться перед алтарем, учиться молиться должен каждый человек. Без молитвы нет победы в жизни. Надо садиться перед алтарем и понять, что ваш способ, единственный способ вам помочь сейчас в отношениях, это думать о Боге, слушать того, кто умеет с Богом контактировать в это время, во время молитвы. Когда человек начинает молитву, он должен с кем-то молиться, ну пусть даже это будет запись, не обязательно присутствие человека. И вы когда молитесь с кем-то опираетесь на его звук, вы получаете силы в сердце. Этой силой вы пытаетесь память, хорошую, добрую память о человеке, о близком восстановить. Вот давайте сейчас проверим, есть у вас эта стадия отчужденности или нет. Закрываете глазки, вспоминаете близкого человека. Если вы вспоминаете его, и в это время в сердце приходит боль, обида, значит, вы находитесь на стадии отчужденности. Если вы вспоминаете, и как бы у вас, ну, тоже вроде бы вы в конфликте, но в сердце все нормально, это значит, этой стадии нет. А если вы вспоминаете, не можете вспомнить близкого человека, значит, у вас с вами, у вас с ним нет вообще никаких отношений. Вы просто вместе живете рядом, и все. Если вы чувствуете, нет, ничего не вспоминая. Отношений нет, значит. В сердце не живет у вас, близкий человек. Через память всегда отношения действуют через память. Если стадия отчужденности, не надо лезть к человеку в отношения. Нужно молиться и достигнуть чувства доброты к человеку. Между нами находится вот эта связь сердечная. Она загрязнена, поэтому отчужденность нужно ее очистить. Сначала в сердце появляется чувство, что все будет хорошо, потом вы молитесь дальше, между вами появляется возможность общаться, разговаривать. Вы начинаете разговаривать, но при этом сердца еще не соединены. И на третьей стадии оттаивает человек и входит в свое нормальное состояние. Нормальное состояние это значит, что он будет все равно нервы мотать, но по-доброму. Ну то есть, если вы правильно себя ведете то все это заканчивается и более хорошие отношения быстро достижимы эм, в результате вот эту нить надо в чистоте держать чувствуете что нет контакта все надо значит не лезть человеку а садиться очищать нить нить очистилась будет отношение грязная нет контакта отчужденность не лезть к человеку будет еще хуже Почему разрушаются семьи? Потому что люди начинают, пытаются строить близкие отношения и интимные отношения еще к тому же, когда нет связи. Вот эта нить разрушена, интимная, все интимные расстройства в отношениях из-за из этого, из-за сердца. Вот здесь разрушено, люди пытаются близкие отношения строить. Разрушается еще хуже, все вообще разрушается тогда. Надо сначала в сердцах объединиться, потом... Уже какие-то отношения пытаться строить. Итак, двигаемся дальше. Как же нам силы приобретать, если некогда? Некогда, вот раз бессилие является главным признаком скандалов, конфликтов, отсутствие отношений. Надо понять, что надо принимать все от жизни. Вот дорога ⁇ это тоже свободное время. Но оно, оно частично свободное. И в это время можно что-то делать. Например, в дороге можно лекцию слушать. Или если, допустим, лекцию не можете слушать, тогда просто слушайте настрой какие-то, там, музыку духовную включать, слушайте. Дорога предназначена для того, чтобы копить силы, а не тратить их. Если вы думаете о чем-то, что я, мне надо быстрее приехать, вы тратите силы. Старайтесь в это время восстанавливаться, время дороги. Человек должен восстанавливаться, это его обязанность. Следующее, что нужно знать, нужно знать, как живет твой близкий человек, чтобы не потерять семью. У каждого человека есть тяжелый период в жизни, обязательно бывает. Как проявляется тяжелый человек, период в жизни близкого человека? Он начинает жаловаться, говорит, мне тяжело, у меня вот какие то проблемы. Если вы говорите, да мне саму тяжело, что терпи, что ты тут? Понимаете, понять, насколько тяжело близкому человеку, очень сложно. Поверьте мне, очень сложно. Поэтому, если он говорит, мне тяжело, попытайтесь сядьте рядом с ним, расспросите, потому что периоды разные бывают, бывает очень тяжело человеку. Но понять это сложно. Чаще всего, когда очень тяжело близкому человеку, у него разваливается семья. Первое, что разваливается в тяжелый период, это семья. Поэтому, если видите, у вас разваливаются отношения, это значит, что у кого-то из вас идет тяжелый период. Если вы не обратили внимания, не помогаете в это время, то семья точно развалится. По-разному проявляется тяжелый период. Допустим, мужчина сильно хочет внимания, заботы. Женщина говорит, да, встань меня. Мне не до тебя, тут дети маленькие, там туда все. Но он поп попробует несколько раз, попытается с женой, как бы получать от нее силы. Мужчина не имеет сил любви, у него энергия любви ограничена, он нуждается в женской энергии все время, мужчина. Если женщина игнорирует, результат какой? Сейчас объясню женщины. Эзотерическая вещь. Слушайте внимательно. Когда у мужчины нехватка энергии любви то у него определенным образом заряжается конденсатор, вот этот нехватки любви в психике. И этот конденсатор он притягивает незамужних женщин. У них сигнал срабатывает на таких мужчин. Почему? Потому что они проверяют как бы установку, контакта с мужчиной, женщина проявляет через нежность, любовь, она такая ходит. Когда не замужем, вся сияет, улыбается всем и проверяет. И когда мужчина он в сильной нехватке находится, ну да, он женатый, допустим, но в сильной нехватке, в это время он раз и реагирует на нее. Она сразу оп, цель выбрана. У нее начинает, она начинает о нем думать. Сразу хороший человек, мне нравится. И через эти мысли она плавит его сердце. И он хочет, не хочет, начинает меньше смотреть на жену, больше на кого-то другого. Особенно, если вы увидели, что ваш муж уже к вам не пристает. Это значит, что скоро он вообще может уйти из дома. Вы смотрите, наблюдайте за ним. Если вы ему не можете давать силы, и он уже не пристает, успокоился как-то, ему хорошо и без вас стало опасной очень, опасная ситуация. В это время вы еще можете спасти ситуацию, если вы все силы на мужа будете отдавать, а вы ну, как бы отключите тот контакт. Но если чуть-чуть запустить дальше ситуацию, то без Часто женщина даже просто беременными становится и так хорошо становится с ребеночком. Да прошу ему нафиг. Но он и пошел. Потом, куда ему деваться? Для вот женской энергии мужчина уходит из семьи. И часто женщина теряет мужа даже просто на стадии беременности, не то, что ребенок появляется. А когда появляется ребенок, еще опасность больше. Потому что женщине надо все силы на ребенка отдавать. И в это время надо все равно мужу что-то оставить. Хотя бы чуть-чуть. Держите его на прикорме. Если червячок не можете насадить на крючокчик, тогда на прикорме держите хотя бы. Когда у вас маленький ребенок, силы ребенок очень много занимают, забирают. Мужчины тоже должны понимать, что вот жена совсем истощена, когда ребенок маленький, надо как-то Богу молиться. Женщину заменяет только Бог. Еще бутылка. Кстати, вот реклама, общее дело есть, такое программа, Владимир Георгиевич Жданов его организовал для того, чтобы бутылка женщину не заменяла. Надо знать, что это такое. Каждый мужчина должен знать, что такое спиртное, что это за сила, разрушающая жизнь. Поэтому есть м, общее дело такой программы, и нужно заботиться о нем. Можно стать лектором, можно помогать в распространении информации в СМИ, можно стать спонсором, попечителем. Вариантов участия много, присоединяйтесь. Женщины, мужчины, присоединяйтесь. Вот эта программа работает, люди бросают реально пить, а это надо для мужчин, которых не любят жены. Или не могут любить, или не хватает сил любить, неважно. Но мужчина по-другому не пьет. Знаете, если мужчина в любви женской находится, ему не зачем пить. Он может выпивать, конечно, выпивать. Из-за невежества своего, необразованный мужчина. Но пить мужчина начинает только в одном случае. Ему не хватает энергии женской любви. Все. Больше нет причин, да? Попили, когда ребенок родился. Ну, я пить начал после первого развода, мы как раз познакомились, и с этой женщиной я как раз начал больше пить, несмотря на то, что, в общем-то, мне с ней было хорошо. И это пришло ведь, до того, что мне пришлось ну, как бы, справляться с этим. Ну, ну да, ну, иногда это да. вот, кажется нелогичным, то, что я говорил, правда. Но почему тогда вы пили? В чем причина? Водка заменяет энергию любви и только и все. Может казаться хорошо, но не глубоко, допустим. И поэтому человек пьет. Глубокое чувство любви не дает возможность пить, незачем пить. Вот, допустим, мне друзья старые сейчас уже не говорят. Раньше говорили, да, ты вы на праздниках-то не пьете, ведь не весело же. Нет глубокого чувства без спиртного. зачем такие праздники нужны. Мы говорим, а нам классно, весело, очень глубокое чувство возникает на празднике без спиртного. Они не могут понять, как это. Понимаете, о чем я говорю? Вот это глубокое чувство, оно и пытается человек его, ну как бы пытается его получить через спиртное. Почему люди, когда выпивают, начинают близкие отношения такие строить? Друзьями такими становятся, закадычными. Почему? Потому что вот эта искусственная энергия, есть такое понятие веселящий дух. Веселящий дух, он дает энергию близких отношений человеку, искусственную энергию близких отношений, не заработанную ценой усилия, просто вот так, взамен на твою волю. То есть ты через эту искусственную энергию близких к отношению насыщаешься энергией счастья во время опьянения. Ты насыщаешься энергией счастья, но это счастье является иллюзорным. Это все равно, что человека сбить с толку и сказать ему, смотри, вот это твоя жизнь. А потом, когда он приходит к себе, он видит, что это была не его жизнь, а что-то другое. Но ну, ему было хорошо там в этой жизни, но это не его жизнь. Человек по-настоящему удовлетворенный может быть только в своей жизни, не в чужой. Дух дает человеку свою жизнь, чужую, и он насыщает его любовью, счастьем, и человек как во сне живет, и он привязывается к этому веселящему духу в это время и становится одухотворенным. Единственное, что человеку не хватает такому, это образование. Поэтому вот это общее дело, это знание, то есть люди дают знания, о том, что происходит с человеком во время выпивки.